Это больно, да? да? Вот так всегда больно. Люда, давай хирурга. Да. Хирурга. Не плачь. Все пройдет очень быстро. Извините за качество, снимаю все на телефон, так как даже не было времени и не думал взять камеру. Реально. Вот ночью приехали. Не знаю, сейчас как будет. Будут ложить в больницу. Нам задавали вопрос, писали в комментариях, играет ли Лера в синий кит, и это стало последствием, то что она попала в больницу, лежала под капельницей. На самом деле это неправда. Правильно? Ей сделали операцию вчера. Расскажи, что, что с тобой случилось? Сделали обиделся операцию обиделся. Ночью. Обиделся ночью. Плохо а сейчас не себя не чувствуешь? Так. Да? Я Пока Из-за того, А Ребята, видео сейчас немножко будет отлаживаться, я выздоровлю, потом будем продолжать съемку. Плохо вообще себя, да, сейчас чувствуешь? Я говорю ей. Вчера ночью я ее привез в больницу, потому что была острая боль. Сейчас прооперировали, она чувствует себя намного лучше. Спасибо вам большое за поддержку в комментариях, которые вы выражаете. Это в группе ВКонтакте у нас, на странице у нас в инстаграме, ссылочки все будут в описании под видео. Не забудьте раскрывать описание, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило оповещание о нашем новом видео. Также мы немножечко отложим, на этой неделе скорее всего не выйдет то видео, которое мы запланировали, это был звонок подписчикам. Мы уже обзвонили подписчикам, но не успели к сожалению выпустить это видео, так как вначале должен быть был музыкальный рэп, который мы с дочкой подготовили для вас. Но, к сожалению, здоровье подкосило дочки. Состояние вроде получше. Ну, скажи. Лучше уже? Не? Да Ну, немножко сейчас хоть лучше. Уже меньше болит, да? Чуть-чуть. Но ну, ей еще, ребят, тяжело говорить. Будем дальше смотреть за ее состоянием. Спасибо за поддержку УПК в комментариях, под фотографиями, видео, которые мы тогда выпустили. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете и мне это вот становится легче. Вас очень сильно я люблю, но я уже соскучилась. Ой, Семикит, я не играл. Алло, алло, алло, алло, друг, алло, алло, алло, алло, друг. Ребят, мы даже Ты здесь начинаем говорить? репетировать. Так что говорить? даже после операции можно. Начинать репетиции Что там дальше было? А, я не помню. А, подожди. А ты помнишь? А ну, какая первая сторона? привет, привет, она подписчиком идет. Вот так вот и а. Ой. Я не знал, я не узнал, я не узнал. Не, привет привет скажу, всем удивил, да? удивил, да? Не узнал, не узнал, не узнал это папа Дочка Видю, Видю, Видю, Пей, Видю. Канал. ждали, ждали этот звонок какой номерок какой набирает, набирает. что такое ванна да. ну еще помнит мы даже не поехали на съемки из-за ее здоровья нас пригласили на съемки к сожалению Сложилось такие обстоятельства по здоровью. Сприт, спокойно, ну, в общем, ребятки, подписывайтесь на каналчик. Не забывайте поставить лайк. Поддержите эту маленькую.